вы наверняка встречали такие амфоры, посещая музей на любом южном побережье. И, думаю, задавались вопросом, а зачем наши предки делали такие неудобные амфоры? Ведь их нельзя поставить на стол или на пол. Оказывается, все гениально просто. Хранимое в таких амфорах вино предназначалось для транспортировки, а благодаря конической форме нижней части сосуда их удобно было укладывать в трюм, предварительно переложив соломой. Таким образом, амфоры спокойно переживали морскую качку и доставляли в целости и сохранности ценный экспортный товар из Средиземных земель. Подводные археологи часто находят затонувшие корабли с грузом неповрежденных амфор большого размера. Если вино нужно было сохранить на более длительный период, то остроконечную часть сосуда закапывали в землю. Это помогало поддерживать нужную для дозревания напитка температуру. Но самым главным секретом остроконечных амфор было то, что в процессе перевозки и в дальнейшем, когда из этих больших сосудов вино переливали в более мелкую тару, в хвосте амфоры оставался весь тяжелый осадок. Напиток получался чистым и не нуждался в дополнительной фильтрации. Была еще и одна хитрость от экспертов вина. Наливая его для перевозки, производители закупоривали горлышко воском или использовали пробковое дерево. Важно было обеспечить герметичность, чтобы вино не соприкасалось с кислородом и не закисало. Для этого старались делать амфоры с как можно более узким горлышком. Но даже амфоры с горлышком пошире находили свое применение. Ученые доказали, что они не были одноразовой тарой. После вина в них могли перевозить орехи, травы, специи, в некоторых даже овощи и фрукты. В натуральных глиняных сосудах создавался микроклимат, который позволял без холодильников сохранять свежесть продуктов дольше, чем в обычной открытой таре. Также амфоры вторично могли использоваться для захоронения умерших младенцев. При раскопках в подвалах домов на территориях, где проживали понтийские греки, неоднократно делались такие находки. Связан этот обычай с тем, что амфора ассоциировалась с женщиной, а тело амфоры с ее чревом. Также у греков сохранилась традиция оставлять на могилах амфору с разбитым дном а в дни поминовения приходить и наливать в ее горлышко вино и мед для символического кормления усопшего родственника.